Здрасте. Тут такое дело, пылесос засорился. Еще не, не успел пропылесосить, да, он уже засорился. Не, он уже был засорен. Ну, а в честь чего ты решил пропылесосить? Ну, наверное, кто-то завтра приезжает со Астаны с первым местом. Ну, Поэтому. Да, хорошо. Да. Вот ну, мы это... сидим, готовимся. К Катюшкиному дню рождения. Само да. день, день рождения ее не отметить. У нее было 13 декабря. Сегодня 14. Она взяла его, мотала на соревнования. В столицу Базахстана. Нур-Султан. Да, заняла там деловое первое место. И едет домой. Довольная. Вот завтра мы ее будем встречать с сюрпризом. Короче, мы решили надуть 250 шариков. Вот. А, сейчас покажу, как шарики надуваем. Чего, вот. вы думали, 250 шариков я в том буду надувать? Конечно. Ага. Ну, -то так. А, конечно. это у нас ящерица. Обезьянская ящика. Ну, вообще-то пылесосить собирался. Ну, это не по моей части уже, я очистил пылесос, там <otenreading> волосы остались щито. Остался один шарик. Больше твоего вот площадь. Так себе. Я думал, вообще утону в шарик. Короче, Катюха обрадуется. По никакому. Вообще последний не завязывается. Всё. Короче, вот такая вот у нас комната получилась. Круто, правда? считает, что круто, поставьте лайк или напишите в комментарии. Да, это точно круто, огонь просто. огнище Катюшка придет, будет купаться в шарик короче, завтра, завтра. Но ну, это, конечно, в одном виде все будет. Завтра посмотрим, как Катя будет радоваться. Короче, коша приехала. Сейчас она будет заходить. Сейчас посмотрим на ее реакцию. Пробираясь сквозь вид. Что, вы заходите? Котя! Классно! Ой, Ты теперь можешь купаться в шариках? Ты ожидала такого сюрприза? Капец, да, сколько много? Поп попыток. -ты. ты. Ты теперь их можешь лопать. <звы> <звы> а вон подарки. Подарки будешь открывать? Да. Один подарочек от Миши. Один подарочек от мамы. Это от Миши. Ого. Yeah. Ого! А тебе там Мишка подарил, да? Мишка подарил Мишку. Мишка, Мишка. Вот мишка начал зарабатывать такие крутые подарки, да yeah. я дарит, да, Михаил? Классно. О, он знал, что ты любишь. Карно, да? Угу. да? Да. Мы ее потом склеим. Ты кому не подарим. <laughs> Блин, кто тут шариков накидал? Это же упаковка. Я надо убирать. Ой, кто это? <свят> ты... Кому башку оторвали? Прикольно. <свят> <свят> <свят> знаешь, знаешь, что с этой башкой делать-то? Да, а ты еще можешь отстегивать голову, свою чик отстегнула, это одела, пошла такая, типа, взрослая. Да. Что, помочь? Сама? Может, ножницы? Да. Нет. Что, извиваешь? Работу иди давай уже. Приехал он на обед. Вот Акатины медали. Покажи медали. Да, ты Фигуре. крутая. Красивый там. Да? Угу. Золото и бронза. А там еще дочь еще <смех> ты не заметила. Да, только одну бошку заметила. А -а -а. Это да, супер-рощеска. Да, которая не путает волосы. Да наконец-то. Светя, не будут тебе мама когда расчесывать драть волосы. Может снизу. Ну вообще класс. Мишка, иди покупайся в шариках тоже. Хочешь? Что, не путает? Нет. Да, он и так не запутанный, да? А, ты хочешь распутать косичку? Попробовать запутанные волосы расчесать, да? Ну давай, ну давай, давай. Пропиаль. Да. расческу. Вот. Не больно. Классно. Что это такая волшебная расческа? Почему она только сейчас у меня, да? Почему она не раньше появилась? Все, Вообще классно. А вы когда-нибудь купались в шарах? Это ж круто, да? Ставьте лайк. Кто считает, что это круто? И хотел бы так попробовать тоже. Блин, я бы сейчас сам занырнул бы. О! Даже шарик не лопнул. Wait, come on. <laughs> wow, <get it. laughs>